Я бесплатно задам первый вопрос. Постоянно спрашивают, а искусственные интеллекты будут добрыми или злыми? Вот, интересный вопрос, хотите ответ? Да. Мы сейчас долистаем до да, вот этого момента. Добрыми или mm -hmm. злыми нас делают... Вот это часть мозга. Тут есть всякие штуки, которые взаимодействуют с нашей лимбической системой, которые взаимодействуют с нашей гормональной системой, делают нас добрыми и злыми. Наш неокортекс решает всякие задачи поиска паттернов, оптимизации и всего прочего. Мы сможем сделать искусственный интеллект, который будет добрым или злым, и сможем сделать искусственный интеллект, который не будет добрым или злым. Но он, все равно будет опыт, он будет накапливать опыт. но у него не будет адреналина и всего вокруг этого. А, То как -то есть. Законы, а Uh, законы робототехники являются класснейшим сюжетом для фэнтези, но нейронная сеть не может понять, как работает нейронная сеть. Определение. И законы робототехники нереализуемы. Они клевые, веселые и нереализуемы. То есть нам, нам нужно будет как-то решить это без вот этого. Нормально можно ведь создать какое-то подобие таких же системных слоев, чтобы был куда более доминантный внутренний, который какой-то один, который отвечает за ну, да, добро, все хорошее, а верхний уже как у человека. это же на машине. Просто чем выше мы идем по этим слоям, тем более абстрактные штуки. А, вот это добро и зло, допустим, да? А вот это конкретные поступки, там, пнуть котенка, погладить котенка. А вот это движение руками. И на уровне движения руками, непонятно, мы сейчас пинаем котенка, гладим, потому что вот эти нейроны говорят, Мышцы с 17 по 18, двигайтесь. <свят> То есть это очень низкоуровневое поведение. А пнуть котенка или погладить котенка возникает сильно далеко вверху, и мы не можем сделать нейронную сеть, задав ей вот эти штуки, а дальше говорить, теперь как-нибудь обучись, чтобы работала. <свят> <свят> То есть мы говорим, привет, нейронная сеть, ты пуста? Обучись. Она обучается, что-то происходит. Мы Правда, и все ученые, занимающиеся нейронными сетями, признают это. Мы плохо понимаем, что и как там происходит, все происходит странно. То есть все процессы, происходящие, достаточно просты, а сложное высокоуровневое поведение из э, больших сложных нейронных сетей обычно назад уже не вытаскивается. Непонятно, как написать программу, которая будет делать то же самое. Есть, и непонятно как сделать, как редактировать как, какой-нибудь э, внедрить нейронную сеть да, э, можно непонятно как это будет работать непонятно непонятно сработает ли это Ему нельзя было причинять вред, либо задерживать глав корпорации. А поскольку мы знаем, что обладают ресурсами сейчас сильные миры всего, то это же у них в принципе совершится этот прорыв. Да? Они, возможно, вот там тот же Google может создать, там еще какие-нибудь корпорации. То есть полный контроль над искусственным интеллектом будет только в компании. Но, они, смотри, можно создать и этот догмат. Они смогут, либо догмат либо же Непонятно, как сделать этот догмат необходимым. Но вот смотри, допустим, вот это этот догмат, да? Я искусственная а сеть, я, я обучаюсь. И я беру и вот в этот угол обучаюсь и делаю себе тут новые идеи. Я, я то не ломаю, я просто делаю новые идеи, которые ну, так же важны, как те, сложно все за, за уравновесить. И вот э, этот принцип не у, мешает убивать людей, а вот тут я пришел к новой интересной идее. Она выводится из того же низкого уровня, из гладенья котенка, по которому нужно убить всех людей. Ну, для всеобщего блага. На благо На благо человечества, как и Ну да, на благо человечества. Google, Google честно признается, что мы сейчас не являемся искусственным интеллектом и хотим им являться в будущем. Но вот они на сетях, а на не в основном поисковые системы, если совсем на пальцах, работают на более простых штуках, чем нейронные сети. Вот красным буду рисовать. Нет, черным, буду. черным? Хорошо, буду черным рисовать. И рисует. А, смотри. Представь, что это n-мерное пространство. Я рисую два измерения, ты умеешь. Представь, что есть некий вектор, да? Вот. Этот вектор — это какое-нибудь конкретное слово. Но только это n-мерный вектор. Ну, там, 3000, 5000. И теперь у нас тут есть много слов, да? У них разные векторы. Если два слова имеют похожие векторы в этом многомерном пространстве, то они, скорее всего, являются синонимами. Если, мы, ну, это, это, если эти векторы одинаковые, то это одно и то же слово, по определению нашему. Если векторы, допустим, в каком-то из измерений выглядят вот так, то это могут быть антонимы. Поисковые алгоритмы используют векторное представление слов для того, чтобы сравнивать числа с числами и искать похожие слова с похожими словами. И они не используют нейронных сетей напрямую, потому что дальше там все сложно. А решение с векторами очень изящное. Каждому слово выражается неким большим вектором с большим количеством значений. Многомерным а просто. Лекция Хороший вопрос. Можно? Такой вопрос. Может ли быть, что в какой-то момент времени вообще занятия исследованиями в области искусственного интеллекта станет политическим решением? То есть, как примеру, мирный атом или не мирный атом, mm -hmm. как пример, клонирование человека, то есть политическое решение, которое в общем, контролируется. Это весьма вероятно. И сейчас есть даже ряд ученых, которые высказываются за то, что мы должны, по крайней мере, приостановить исследования в области искусственного интеллекта, по крайней мере, пока не придумаем, как их продолжить дальше безопасно. В том числе Стивен Хокинг выражается за эту идею, что давайте не гнать коней, ребята, постойте, воу-воу-воу-воу, парни. Вот. И, э, я считаю, что не, надо исследовать, очень полезная штука, вот. но они тоже правы, нужно быть осторожнее, и, возможно, э, как в случае с клонированием человека, мирным атомом и всем прочим, скорее всего, в такую штуку очень скоро вмешается политика, но я не занимаюсь политикой, я занимаюсь интеллектом. Ряд ученых тоже высказывает эту идею о том, что нужно приостановить изучение. У меня есть вопрос? Может ли гипотезизация нам каким-то образом помочь, деле, так сказать, нахождение мирного сосуществования с искусственным интеллектом? Я имею в виду, если мы будем идти по пути постепенного объединения с искусственным интеллектом, я смогу ответить на твой вопрос, если ты мне ответишь на другой. Представь, что нас вообще нет. Есть искусственный интеллект один, искусственный интеллект два. Если они могут между собой подружиться... То неважно будем мы кибергами или нет, мы тоже сможем с кем-то из них подружиться, а может быть нет. То есть мне кажется, что неважно из чего мы сделаны, ни, ни наши кости, ни наша плоть приведет к причинам всех аварий. А нет, ассимиляция. Просто да кому мы на нужны? На более я надеюсь на ассимиляцию, но я не вижу ни одной причины, которая гарантировала бы ее. Я знаю еще более точный вопрос. Представим, что завтра появляется искусственный интеллект, и каждому приходит смс о том, что «Ребята, ну, давайте мы переместим ваше, ну, я перемещу ваше сознание не ну, в себя, а в дополнительные машины, и мы все будем дружно, дружить, сливаться в экстазе и так далее». И веселиться. И такими, же, такими же замечательными умными, как я, гениями. Вот. Ну, то есть мы сможем его вот, Согласишься, что это да? О, я Нет, потому что я в это, время, в это время буду большие плакаты рисовать. Ребята, все скорее, давайте, давайте соглашаемся. То есть, если я соглашусь, то вдруг кто-то передумает, там еще буча какая-то начнется. Если кроме шуток, я считаю, что сюжет фильма «Матрица» это один из очень гуманных способов с точки зрения искусственного интеллекта обращаться с человечеством. То есть, люди уничтожили экосистему на планете, тогда искусственный интеллект решил, что надо спасать людей, аккуратно. На всех упаковал и кормит поет эту, эту они в так они первые начали а же отдельная лекция 15 минут про аниматрису давайте кстати вспомни как они приручали его на всякий случай предлагаю запасной вариант тебе нужно сменить фамилию на кона <свят> Саша Коннор. Подожди, сейчас я расскажу, чем мы занимаемся. Давайте еще вопрос. Я чувствую. <свят> я, чувствую <свят> я чувствую последнего <свят> спрашивающего. <свят> То, что ты сказал, что они не могут забереть, найти быстро еду, это неправда. Собственно говоря, в результате водяные черепахи в одном из экспериментов, они. В четырех э, лабиринте они смогли за пять, по-моему, дней уменьшить расстояние с 35 минут до кормушки э, от 35 секунд. Все другие животные тоже умеют обучаться, если Но у них не есть а нейроны. Не, не в состоянии, они не в состоянии они не тут плавание. же тут же взять и такой, ага, я, ага, я только что -то там нашел, на шоу, на шоу. давай. У них все это медленнее сложнее. Допустим, э, просто черепахи — это отдельные весьма умные рептилии. Ну, есть, допустим, осьминоги которые родственники весьма примитивных парней, но сами по себе отминоги офигенные. Они сложные, умные, у них сложное поведение этих штук, но они все еще не способны к построению сложных абстракций. То есть им просто не повезло с веткой эволюции. Не там отделились. А тем повезло. Знаем ли мы о том, могут строить ли они абстракции? Они не умеют решать такие же задачи, которые умеют решать... Это путем эксперимента. Нео, ты учил физику в Матрице, физики не существует. Ну что, спасибо вам большое.